Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. Проблема хронического танзелита, сниженного иммунитета беспокоит и взрослых, и детей. Частые проблемы с горлом, простуды, пробки в миндалинах, запах изо рта. Есть эффективное решение данной проблемы – замораживание миндалин жидким азотом, криотерапия. Процедура замораживания длится всего 25-20 секунд, не вызывает болезненных ощущений, проводится детям и взрослым. Процедура восстанавливает иммунитет, подавляет размножение микробов в миндалинах. После процедуры ваши миндалины снова станут вашими надежными защитниками от вирусов и бактерий. Криотерапия – лечение хронического танзелита без операции. Запишитесь на консультацию Клор врачу. Консультация бесплатная. Телефон 8-495 961 78 98.